Но перед началом моего ролика хочу вам перегнить канал роман чай подписывайтесь на него, пацаны снимает годный как-то контент. Когда на его канале будет 20 подписчиков. Там он Там будет кое-что крутое. Поэтому подписывайтесь, чтобы узнать, что будет. Подписывайтесь, подписывайтесь. Пацан очень круто снимает и делает годные видео. Также присоединяйте играм в канал. Ну а мы переходим к данному видеоролику. На связь, я Азер. Сегодня мы будем играть в игру Bad Wars на Кристаликсе И погнали. Вот. Нажимаем вот сюда. вот Вводим сюда. БД. Вводим сюда. Б2. И заходим. То есть мы защем его. Так. Вот, заходим. Выбрать команду. Давайте красных любим. Погнали. Да, сейчас, сейчас, игра, сейчас за час зайдут, и мы начнем. Ничего делать. Еще последний человек сейчас еще зайдет и начнем. Я Последний человек зайдет. Так, ну давайте я тогда сразу выберу. Красных. Красных, красных, красных. Так что я с кем туда? И я один. Ну, подума что я не всегда как мне значит я в будварс не играл очень давно как бы увипту я не такой уже был барщик бордарщик который так вот играет очень долго так он сейчас ко мне начнет строить. так 7 золота покупал так делаем <клево> Ну ладно, мне пока сейчас надо вот так вот застроиться, вот так вот. Ковальство застроить. Так, там уже кого-то убили. Лучше ну, не так. Так, что вот... Вода ну, как... вот, вода вот, вот, да, вот. Туда вот сейчас еще так вот понадобится. Так, так. С... если я вот так типа заскану, то что да типа сейчас я ему вылес не вот. вот. на самом деле я нифига ему тему не хочу предлагать просто типа Я сейчас типа так вот немного побыть небольшой такой крысой. И убить его. и такого самого. Ну типа так такие <связывая> А я так, Ах, ты пока такая. так как ты, как, как ты? Он сейчас сюда будет бежать, ненавижу. Нет. Так, он тоже улетел. Так, ну я тогда заложил быстрее, нежели чем он. Так. Меч. Меч. Давайте. Закнит. Так, давайте так вот делаем. Собака, ненавижу. Ты говно, говно, говно, говно, говно, говно. Так, сейчас он типа так вот будет идти. Да дебтся за что? Ненавижу его. Так. Так ну ладно, смысл-то блюд. Погиб. Пять из И вот сюда смысл не хватает. А, у меня уже есть палочка. Сюда не Так. Он собирается там и кирка нужно еще чтобы ломать кирка еще нужно чтобы ломать Хм, ты чё ты делаешь? У дурак был. Ах, ты ж... Казел такой... Так иди в шопу, ты что ты там делаешь-то? Не еда нужно. Не еда нужно. Так не еда Не восстанавливаться надо как-то. Дебил. Надо восстанавливаться пока что. Да японамат, я ненавижу его. в вообще как-то долго как мы ну, тут еще? А тут осталось очень мало, еще осталось эти бирюзовые типа и мои. Ем. Мне сейчас восстанавливаться все должно как бы по ловике. Опа, что-то так, а что-то так, а что-то так, а что-то так. А чего бежишь-то, а чего бежишь так, слава? Блять, ты, ты такая, ты, ты, я ненавижу этого крема Просто убегаем, просто убегаем, убегаем, убегаем, убегаем, убегаем. Ну хотя мне же по всему же, я ненавижу. Да я ненавижу просто. Я ненавижу этих кремов их надо убрать, с вообще невозможно. С ними вообще сложно играть. Вот эта закуска пройдет. Бестеретная закуска, блин. Да быстрее стоит тебя ждать, что вы? короче понимаю больше режим не загрузится. Всем спасибо за просмотр, это был Будварс. Ну и ставик И всем пока, подписывайтесь на мой телеграм-канал. И всем пока-пока!